Здравствуйте! Перед вами пчак белый рог. Имеется разные размеры: маленькие, средние и большие. Пчак имеет очень острое лезвие из черной стали, а ручка выполнена из белого рога, удобная и красивая. Эти ножи изделия ручной работы и являются отличным подарком, так как символизируют уважение дарящего к одаряемому. Особенно ценится любительное приготовление в казане, так как легко затачивается обоснование пиалы. Покупая этот пчак, покупая этот пчак вы приносите в ваш дом частичку истории Узбекистана.